Всем привет, дорогие друзья! Совсем недавно, а точнее вчера, мы получили супер странное обновление в игре Among Us. А странность в том, то, что спустя овер дофига времени разработчики сделали такое маленькое обновление. И то, что мы не получили карту Airship. Но то, что разработчики так долго и упорно работали над этим обновлением, это факт. Потому что столько багов добавить в игру, это конечно нужно иметь такой большой талант. Это конечно же круто, когда у тебя в игре овер дофига багов и нету новой карты. Я вас попросил мне скинуть в группу баги из обновления в игре Among Us. И вы мне накидали много чего интересного. Но в основном у всех был один и тот же баг. Это то, что у всех был черный экран. И, ребята, у меня для вас большая просьба. Пожалуйста, напишите в комментарии, как сделать тоже такой же черный экран. Потому что у меня всегда все нормально. Но среди багов я заметил еще интересные баги. А именно то, что можно было даже видеть сквозь стены. То есть, блин, можно в игре Among Us с помощью бага видеть сквозь стены без смс-регистрации. Также вернулся баг из сентября 2020 года, когда текстурка приходила в столовую. Но все это не столь важно, как тот факт, то что в игре Among Us есть секретная скрытая шляпа. И это никакая не байка, это чисто факт. Но только проблема в том, что это супер, прям очень супер странная шляпа в игре Among Us. Кто-то походу взломал игру Among Us и добавил туда шляпу, которую может увидеть абсолютно каждый. В общем, к чему же я это все веду? Э, именно то, что в тот день, когда я попросил скинуть мне баги из обновления... Один из подписчиков мне в личные сообщения скинул вот эти два интересных скрина. На одном из скринов мы видим то, что есть такой человек с ником Бро. И у него на персонаже есть такая шляпа, на которой изображен настоящий человек. И наверняка некоторые люди прямо сейчас в комментарии начнут писать то, что это какой-то либо мод, либо это фотошоп. Но, ребята, все это не так. Я с ноутбука смог зайти в файлы игры. И да, ребята, это все очень просто. Это сможет сделать абсолютно каждый. И в этих файлах я нашел очень сильно интересное, что меня заставило прям сильно задуматься. Я зашел во все 2D текстурки игры Among Us. И я обнаружил вот это. Вот этот человек... Правда, находится в файлах игры, и это именно тот, который я вам показывал сначала на скринах. И у меня сразу появляется вопрос, каким фигом он туда пробрался? Как он там появился вообще в принципе? Конечно же, есть вариант то, что его добавили сами разработчики, но у меня есть такой вопрос... Зачем, с какой целью добавлять вот это чудо в файлах игры, которые может увидеть абсолютно каждый человек? Но есть еще одно предположение, и оно тоже под огромным вопросом. Это то, что некие хакеры... Добавили вот этого человека прямо в файлы игры. Но здесь тоже вопрос, каким образом можно было добавить абсолютно во все файлы игры. И третий финальный вопрос. Как игрок с ником Бро смог добавить этого человека, эту шляпу, прямо в саму глобальную игру? Ну, то есть, то, что он достал из файлов игры и смог поиграть с этой шляпой. И у меня этот вопрос уже к тебе. Наверняка кто-то из тысяч людей, которые посмотрели этот ролик, знает, как сделать этот способ. Пожалуйста, напишите в комментарии, как же сделать так, чтобы можно было поиграть с этой шляпой. Ну а вы, ребят, если вы увидите то, что человек написал способ, как же поиграть с этой шляпой, то, пожалуйста, залайкайте комментарий. Ну а с вами был Чайок ТВ. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы не подписаны. Писаные. Всем пока-пока.